Здравствуйте! Меня зовут Меликов Низан и сегодня я буду собирать фактурный букет на каркасе с использованием декоративных элементов и еще я буду использовать вот такую вот подсветку которая работает автономно от батарей в составе букета я буду использовать орхидею цимбидю розу красную, гиперику картамус и рукотворные декоративные элементы. Значит, Нобелес, шишки и Корлферн. Значит, досмотрите данное видео до конца. Там я расскажу вам, как сделать самостоятельно данные декоративные элементы и несколько слов о каркасе. В момент по поводу завязки да. я связал на конкурс помощи. И, значит, у меня здесь много осталось проволоки, от шишек, от нобелеса, их необходимо укоротить. И для безопасности, для безопасности их необходимо загнуть кончиками для того, чтобы никого не поранить. Я рекомендую эту точку еще раз Пойти там При декорировании ленты ножки. Помните правило о том, что когда вы будете вставлять иголки, да, то их обязательно необходимо вставить ставить снизу вверх. Вот такой вот у меня получился в конце ноября фактурный букет на каркасе расскажу вам пару слов о том что у меня получилось Значит, каркас я использовал в виде не только технического материала да, для того чтобы букет был объемный но также и декоративный потому что те элементы каркаса которые выходят и которые можно наблюдать выполняют декоративную функцию Значит, главный цветок здесь у меня это орхидея, которую я разместил в такой вот фокусной точке, такой полосой. Далее, значит, в поддержку орхидеи я взял спокойный цветок красную розу, так как в орхидее внутри также присутствует красный цвет. Из второстепенных, значит, элементов это у меня картамус оранжевый и красный гиперику. Также э, в данной зоне я сделал такую фактуру в виде шишек, многократно увеличив, э, что вышло достаточно эффектно и увеличило в значимости материал, который э, находится у нас в лесу и в шаговой доступности, он абсолютно бесплатен, природа нам дарит его. Также у меня есть элементы полуприкрытия в виде Coral Fern, которого, который я покрасил в красный цвет, но он уже у нас высох. И он так полуприкрывает вот эту вот основную зону, фокусную точку орхидей. Теперь, как и обещал, в конце выпуска я вам расскажу и покажу, каким образом сделать шишки и Нобелес для того, чтобы использовать различного вида букетов. В своей работе я использовал два вида элементов декорируемых. Это, значит, первые у меня Нобелес, то есть вот такие вот маленькие лапки, то есть по... Сегментом вы можете делить его так, как вам будет необходимо. Дальше, значит, это проволока. Да, делаем классическую шпильку. Заворачиваем и типируем Для того, чтобы он не крутился, чтобы можно было фиксировать и ставить туда, где есть необходимость. И второй элемент – это шишка. Значит, шишка у меня, я решил поставить ее задней частью такой вот. Значит, верхушку я отрезал, просверлил шуруповертом дырку, вставил проволоку. Точнее, сначала поставил, вставил проволоку в клей, в титан, и вставил шишку. Все, буквально там 2-3 минутки, и шишка стала вот таким вот декоративным элементом. Также проволоку затейпировал, и получился вот такой вот элемент. Большое спасибо, друзья, то, что были со мной. Надеюсь, данное видео вдохновило вас. Если у вас возникли какие-либо вопросы технического характера или еще какая-то необходимая информация, вам нужно знание э, по поводу данной работы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайки. До новых встреч, друзья!